Массовое поражение наемников в Николаевской области. Наступательные боевые действия переместились в Донецкую область и в Харьковскую область. Гражданам Украины скоро можно будет практически всем владеть пистолетами. Подавляющее большинство граждан Германии из-за энергетического кризиса и инфляции вынуждены существенно сокращать свои расходы. Ряд ведущих украинских политиков повторяют мантру, что садиться за стол переговоров еще рано. Ну а некоторые, такие как Подляк и более того, выставляют условия Российской Федерации. Приветствую, друзья, сводки с фронтов Украины и не только. 4 июля, день независимости, кстати, Соединенных Штатов Америки. 10.00. Ну и как некоторые американские политики, украинские политики считают, что борьба за Соединенные Штаты Америки сейчас идут, идет в Украине. И вот поступают данные с Николаевской области, что крупные потери наемников с разных стран, которые воюют на стороне ВСУ. Соответствующие данные передают местные. Но ну, а также подтверждаются потери боевиков с Бразилии, соответствующие материалы также выложены в соцсетях. Ну а тем временем Генштаб ВСУ сообщает, что начались наступательные штурмовые действия в направлении Бахмута, конечно же в направлении Славянска, Краматорска, штурмовые действия российской армии в Харьковском направлении. Ну и после падения Лисичанска для ВСУ теперь театр боевых действий переместился фактически в Донецкую область. Наиболее масштабные сражения будут, конечно же, здесь. Ну и, конечно же, Генштаб ВСУ сообщает о героической обороне, но тем временем наступательные действия продолжаются. И, как сообщают ряд источников на местах, эти наступательные действия ускорились ну и в этом, как отмечают западные эксперты, нет ничего удивительного, учитывая то, что большое количество сил Российской Федерации освободилось и теперь может быть направлено на это направление. С украинскими же резервами все гораздо хуже. И с тем же западным вооружением тоже все не так хорошо, как некоторые арестовичи рассказывают. И, кстати, интересные цифры я привел у себя на телеграм-канале по киевскому призыву. Вы реально просто удивитесь. Это тоже меня, так скажем, очень сильно удивило. Обязательно подписываемся на телеграм-канал. Но ну, а тем временем все-таки ряд американских политиков и украинских политиков говорят о том, что должны быть продолжены, конечно же, боевые действия. А садиться за стол переговоров рано. Но так как это звучит, к примеру, из администрации Байдена, больше похоже, что как бы уже надо немножко о чем-то думать с точки зрения переговоров, а вот такие политики, как Тимошенко, заявляют нет, что рано. Ну и неудивительно эти сообщения, тем более, что Юлия Владимировна -то заработала столько денег на российском газе, и вот теперь вынуждена произносить какие-то речи, да, которые сейчас трендовые в украинском информационном пространстве, якобы, чтобы поддержать Зеленского. Но все прекрасно понимают положение дел, и оно только ухудшается. Но, правда, подляк в ответ на слова Пескова о том, что должны быть приняты условия, выдвинул свои условия. И о каких-то репарациях, и ряд других интересных тезисов, которые больше бы, наверное, были интересны психиатрам, а нежели политикам. Но я не удивлюсь, что в Украине сейчас психиатрию объявят как лженаукой. И вот, к примеру, уже оружие Андрусев из Министерства внутренних дел анонсировал, что будет раздавать практически... Каждому, то есть можно будет купить пистолетик. Ну а тем временем, естественно, Министерство внутренних дел на этом очень неплохо заработает. Ну и те люди, которые ассоциированы с этими продажами. Ну а то, что криминогенная обстановка вырастет, она и так катастрофическая. Ну об этом, конечно же, никто не упоминает. Ну а Шульц побаивается социальных протестов, и не очень хорошо и у Макрона, с учетом того, что у выборы фактически он проиграл, его партия, и нужно будет как-то договариваться. Плюс определенные сливы, вы тоже наверняка знаете, где выложили переговоры Путина и Макрона, что это тоже по нему неблагоприятно скажется. Ну а по Шольцу ситуация и вовсе аховая. С одной стороны, с Бундесфера люди увольняются, даже еще вроде как ничего не начинается, но на всякий случай уже бегут с германской армией. И это фактически достаточно сенсационная новость. А для Германии. Ну а также, что подавляющее большинство граждан Германии будет очень серьезно экономить. Вернее, уже экономит Даже на подписках на какой-то медиа-контент. Все это из-за, конечно же, подорожания энергоресурсов. Но то, что будет осенью, конечно, может шокировать всех. И Германию, и Японию, к примеру. Но это, как говорится, будет чуть-чуть попиже. Ну а зима уже, в принципе близко. На этом пока, друзья. Все. Подписываемся на телеграм-канал. Дальше будет.